Мы, мы прибыли в город Хурор Бурманск и тут светит солнышко нам короче обещали Шеви ниву а дали дастер ниву ребята мы короче в юртах переночевали вышли на улицу сейчас а тут такая красотень просто бомбически солнце светит гораздо сзади вообще огромная ветерок какой-то дует сейчас попробуем это дело раскатать Вон там на шлаге Во, вот это мы короче забрались похоже это теперь на самом деле самая вершина ревейва вон там точек торча вот она вот она красотища <смех> миха погнал пошел пошел вообще куда тупарей Приехали на Лисю гору. Какой-то рельефчик, солнышко. Сейчас будем туда скитурить. Ай-яй-яй-яй-яй! А я люблю скитур. Кто его придумал? До три диска. Решили с немножко прилечь отдохнуть Да, немножко пила Вот сейчас кальянчик заварим Что-то везет Антон там летает It gave light to our day 7, а, до да, наверное. наоборот, ну, нормально. Ладно, спасибо. Вот а на кайтам где катаются, либо, не подскажете? Я не знаю. Значит, расклад такой. Приехали мы на горнолыжный курорт Большой Вудьявор. И сейчас попробуем покататься наверху на скайте. Говорят, что такая возможность здесь имеется. Вот мы сейчас и проверим. The sun, в общем, я пацанов оставил наверху горы с кайтами. Сейчас буду объезжать большой водьявр, чтобы их забрать. Вот это рагнарек, ребят. Что-то решил покататься. Вот, в Кировске. А тут подъемники закрылись. Пришлось вот на кайте подниматься. А что делать? Наверх заехал, тут уже ветерка прибавила, нормально едем. Тут что-то не видать ничего, сейчас с фонариком обратно поеду. Похоже, вообще молоко, просто жесть, ничего не видно, вон даже кайтов не видать почти.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 До машины. Тут, правда, ветра уже ноль. Но чисто так своей тягой какая-то дотянул. Блин, зацените, что происходит со стропами, когда катаешься в облаке. Просто. Сардельки. Такие вообще сарделяхи. Сколько там это веса добавило, я фиг знаю. Вот нормально летело. Просто сарделя. О, блин. Вообще... Вот так можно делать. Удар. Самолет вообще. О -о -о -о -о. Офигеть. Виталик, ты псих. Лучше твоей жене этого не видеть. <laughs> We bless the sun 'cause it gave light to our days. We cursed our youth 'cause it wouldn't stay.